Там еще лунный узор. Ой, блядь. Ебать. Вот там сейчас закалка. 13, да, это духа. Блядь, тут виздец. А вот это пизда. А вот это пизда. А вот это, блядь, уровень нахуй. Категорически вас приветствую на данном канале. Или всем заносов, с вами Сосяныч, Как я привык говорить на канале с Казиком, на котором давно не выходили видеоролики. Уж прошу меня простить, данный видеоролик будет без веб-камеры, но хочется мне немножечко от этого тоже отдохнуть и малость вернуться к старому формату. Сегодня у нас Форс Дроп. И, кстати, осталось у меня пол ляма. Я продал все, что выпало в предыдущем ролике, ничего не выводил. Скоро будет жесткий контент. Вы этого ждите. Но сегодня будет не менее жесткий видос. Короче, сегодня телега такая, хочу я открыть все кейсы на форс-дропе и самое главное вам показать, какой кейс выдает лучше. Единственное, мы не трогаем пользовательские кейсы и бонусные. Бонусные не трогаем, потому что не пополнял. С предыдущего ролика осталось, кто не видел, тот посмотрите, увидьте. Начинаем мы с армейки, будем открывать по 10 Каждого кейса И это будет действительно дорогой видос Потому что, ну, не знаю, что из этого получится Пол ляма мы на это, конечно, жертвуем Ну, пол ляма все не уйдут, я это прекрасно понимаю Армейка неинтересная И здесь я даже, знаешь, внимания какого-то особого обращать не хочу Ну, вот выпало 210 рублей Ну, выпало, говнище а, Запрещенное, давай вот это фастиком откроем Ну, не хочу я уделять внимание такой мелочи Хотя на 2000 выпало но блядь, нет, это неинтересно У нас все-таки пол лямы хочется как-то это дело реализовать и, и уже засекреченное пошло А уже засекреченное, засекреченное Сейчас будем секретить Но ну, 10 кейсов уже обычно, потому что это 7К почти Ну и скины тут опять же повкуснее лежат И вот, кстати, побелка Или что это за дерьмо? Побелка, да, ну, ничего как бы. Ой, аж сердце закололо, бля, вот реально Переживаешь и проблемы с сердцем Из-за этого на фоне всех этих Историй, тайная Тайная, которая стоит один кейс Сейчас уже 2000 стоит, круто 10 тайных, 20 тысяч, ну, замечательно, зашибато вообще Круто, конечно, круто, это все интересно и необычно 10 тайных у нас выдают, то кровавый спор, кровавый спорт, он может вытащить Ну, двенашка, двенашка, все-таки кровавый спорт вытащил Немного окупили, слушай, а реально сердце закололо, я, пол лямчика. болит сердце от таких мувов, это логично а Самый дорогой кейс на сайте, это ножевой, ножевой, дорогие друзья, кейс 10 штук, 200 кусков, погнали не дра, ёпт твою мать-то, бляха-муха, не дробя, а там я видел мраморные Ну слушай, я реально не могу орать, я сейчас откинусь прям на записи, легенды, ёпты, у меня эта маска сталь. тут столько денег, я даже не хочу спускаться, вот эта проверочка подъехала, слушай, ну 21, бля, нет, дохуя, короче... Я ставлю легенды, я ставлю М9 Да и, блядь, до Москвы стали ставим Слушай, остальное все в принципе, можно слить О, Это неплохо, это как бы вообще Так, это я не продаю, это я не продаю Ну, слушай, тут даже пер, А, 344 тысячи, ёпты Ну, как бы, блин, да, а чё по итогу Еще и осталось 312 Бля, это, это не зря эта идея затевалась Ну, дальше там не будет, конечно Таких дорогущих кейсов Кстати, у нас 593 бонуса Хватит ли на самый дорогой кейс Бонусные. Ну, давай, ещё чуть подкопим, блядь, дешевый какой-то Пипец. А ёпта, они, наверное, так же, как и с рублями сделали. Типа, это не 500, а тысяч. Ну не, по сборке, вроде бы, ну хуй с ним, давай. 9 кейсов пизданем, надеюсь, не хватит. Ну давай 9. Раз открываем все и долбанем самый дорогой бонусный кейс. Но вот я не знаю сейчас. Но нет, это, по-моему, все-таки пятихат. То есть рубли поменялись. А, ну, в теории бонусные коины менять они не должны были. Бля, но ну, говнище. Ну, типа, самый дорогой кейс. Хуй это, форус обновляю. А, 6000 тысяч, все, блять. Я забираю свои слова назад. Но мало, честно говоря, хуйня. Не, типа реально, это какая-то. Фарм кейсы крутим, блять, ну фарм кейсы, ну типа, ну пропустим тоже, это не, не особо интересно, ранговые кейсы, тоже дешевые, бля, я пацаны пропущу все вот такую историю, но это не так круто, хотя давай самые дорогие из этих серий, конечно, будем открывать, ну то есть самые дорогущие кейсы и тогда 10 фарм ножей откроем тоже, но я не хочу идти прям супер а, дешевые кейсы открывать, ну на, нахуй, ну неинтересно это, все-таки, вот смотри, кейс 3К, да, выпало, блядь, нам на 2К, нихуя себе, блять, на 2К выпало, ебать на десятку дровность, нет, да окей. По-дешевым тоже пойдем. Давай хули, фарм ножа пизданем. Ну тут 100 кейсов. Ебать, ну, ребят, 100 кейсов стоит 40к. Да, блять, и фарм сейчас все пизданем. Видишь, фарм нужно фастом открывать. Обычным открытием тут ждать, бля, долго, и ролик затянется. А оно, оно не надо. Оно, оно не надо. Ебать, сразу ножик залетает. Хорошо, еще один бы, и было бы хорошо. Ну, блять, ну что пиздец. Короче, в этой хуйне еще один нож. Ну, шляпа ебаная. Это это вообще ни в какие рамки. Говно выпадает. Говно жопы, говно жопы. Ну, шлак. Ребят, Попрошу вас поддержать. Блять, ну это нормально. И вот это нормально. Два ножа подряд. Это нормально. И, и, я сейчас хотел сказать одну мысль, но эта история меня перебила, Блять, хорошо, но больше 40. Это 50 тысяч, это типа да, изи, нахуй. Хочу вас попросить все-таки поддержать ролик лайком, блять, но он дорогой. Да, не закидывал, тем не менее, с прошлого ролика осталось, но не изымает тот факт, что типа, ну, ребят, полляма, блять, поставьте лайк, вам не сложно, я, блять, буду очень рад, пацаны, поэтому и дамы, и дамы меня смотрят. Ну, поддержите, оно того стоит. Фастом будем открывать. Тайные, тайные тоже мне не особо интересно. Ножи еще ладно можно было бы но типа тайная вот кал всякий и, и что блять ну типа реально помойка поэтому самый дешевый хотел пропустить но тут их просто хреновая гора ладно 20 тысяч тем не менее ну плюс на самом деле неплохой единственное меня калит постоянно приходится спускаться вниз такое ощущение что нужно на доп вкладках открыть э, кейсы и уже будет приятней удар молнии и ше... слушай нет все это очень жестко какая-то хуйня пошла скоростной зверь элитка распространение. Блять, удар молнии. Сколько он сейчас стоит? Я ебать, 52 тысячи. Блята, блять, ка... распространение говной жопы. Вот, блять, удар молнии, пацаны. Так, ну давай продаем хуй с ней. У нас, блять, жизнь. Наш... Это ебанутый ролик будет. Бля, короче, сейчас надо вкладках откроем, потому что надо ебля, конечно, так вниз листать. И вот такую хуйню будете постоянно, видеть, потому что захожу постоянно в окна. А уже жду комментарии: типа там тайм-код, и человек говорит, открываем все кейсы. Также человек позже, блять. Все кейсы открывать не буду, неинтересно, ну их нахуй. Ну, тут говно, все-таки новый папа интересней. М4А4. Вот это, блядь, хуй будет это вылазить, неудобно. Мки, ну, сэмок тоже может что-нибудь дорогое выпустить. но блядь, ну тут кал. Типа, эйкейс дешевый, дроп говнистый. И все, вообще... Логично. тысячи э, кусков. И да, ребят, сейчас вот в таком формате, короче, будем открывать. Неудобнее между вкладками переключаться. но ну, если будет в глаза рябить, сорян, блядь, так удобнее. Кстати, хочу сказать спасибо всем, кто промик использует. Он на 40% от GR. Я с этого заработал 238 тысяч. Пацаны и дамы, спасибо. Не призываю пополнять, потому что то же самое, как и говорил с Изиком. Ролик не рекламный. Любой сайт пытается поймить с вас бабки и поймить вас. Открывать не советую. Но если вы это делаете, есть промик на 40%. Спасибо, что пополняете, Реально. Реально крутые. Короче, поехали по сериям. Мы сейчас, кто не понимает, открываем именно кейсы ограниченной серии. По 10 штук. Дешевые кейсы будем фигачить фастом. Ну, потому что тут мало чего интересного можно увидеть, поэтому дешевые кейсы фастом. Наша задача сегодня открыть все кейсы и сделать ролик не на 2 дня, потому что, ну, типа, если это все обычным открытием делать, это все очень затянется. Что-то интересное выпадает, конечно, внимание обращаем. В остальных случаях, ну, просто забиваем хуй. Кейс Никоглая, кстати, он стоит э, аж 4000 рублей. Вот здесь обычным пиздонетом Нем, но все-таки кейс не дешевый. Бля, вот по поводу именных помню раньше кейс Сахара. Вот кейс Сахара, кейс Сенжа и кейс, и кейс э, ёпта, мясника. И вот там реально дропалось. А сейчас ограниченная серия какая-то пошла, даже у меня на топ-скине свой кейс есть. На фарси непонятно, почему еще нет, на изики непонятно. Нет, блять, на всех сайтах мой кейс должен быть. Ладно, закрыли тему, переходим к следующему. К следующей вкладке форс-дропа. Я даже вот так это буду делать, на паузу не будем ставить, будет удобнее. Кейс Ивана Зола, кейс ниже 3К, открываем фастом. Любой кейс ниже 3000, фастом открываем, кстати, тут защитная сетка, ну, бля, я даже внимание на это не хочу, честно говоря, уделять, ничего супер годного и крутого, так, этот форсбай закончился, дальше у нас фарм раунд что здесь можно выбить? Ой, ну тут прям, ну, это фарм кейс 600 рублей, все понятно, фастиком открыли, понятно, продали, закрыли, и забыли, ёпта, ну, то же самое, раунд 1800, тоже фастом, не он, нуар, кстати, из интересного, на 2000 выпало, окупились, ну и нормально, вот тут поинтереснее тут уже, опять же, ну, блядь, ниже трехка мне показалось дороже так шляпа шляпа шляпа шляпа ничего годного у нас сегодня блять голопом по Европам Маргинштер ну задача пиздануть все кейсы я это делаю а вдруг что-то реально ёбнутое выпадет там дальше еще все-таки будут дорогие кейсы не такие конечно как на живой но тем не менее блять перчатки всего хорошего ну туда да, не змей, хуйня не выпало бы водяной, кстати из интересного все бля я обосрался на этом кейсе Тревис Кот также дешевле трехка также фастом также скорее всего ничего не дропается ну все-таки с дешевых кейсов Ну на 3к выпадала, ну хуйня Я чего-то сверхъестественного прям жду Все равно чекаю кэшдроп Кстати, что это за хуйня, блядь? Ебать, человек из CSGO выпал. Я даже не знаю это откуда, но, скорее всего, с новых коллекций каких-то. Вот это, да, вот это я выпал, ладно. Интересно. Simple Dimple или Pop It Ёпта, ну тут опять же, фармкейс, опять же, косарь. Вау, круто, я рад. Ждем чего-то экстраординарного. Или попыт, Simple Dimple, или попыт нам выпал. 2000, а что тут дорогого, кстати. Да ничего особо интересного, но как-то интересно. Как-то. Ничего особо интересного, но как-то интересно. Блять, это мой русский язык, это, конечно, что-то. 570 тоже пропускаем но сегодня все-таки даже и дешевые кейсы открыл а, крайний раз предыдущий когда мы открывали все кейсы на каком-то сайте не помню уже на каком все-таки я дешевый пропускал сегодня решил внимание ему уделить ну вот именно что немного внимания потому что все это мы делаем фастиком ну блять 740 рублей но это просто любой мой зритель может себе позволить и это неинтересно поэтому я внимания не уделяю я все-таки а, хочу открывать то что позволить себе может далеко не каждый ибо это дорого и бесполезно вот, ну, хочу вам показать, что вообще из этого дропает. Ладно, ограниченную серию мы все открыли. Наши сборки. Слушай, все-таки пропустим самый дешевый кейс. Но они действительно не такие интересные. Вот, киберспортивный 790, это круто. Чемпионский, слушай, они новых кейсов, однако, подобавляли. Или я чемпионский открывал, просто я дурачок. Механопушка 140, африканская сетка, кстати. дамаская сталь обязательно откроем. Император 190. Кстати, многие не понимают по ценникам. Ребят, 0 в конце приписывайте, потому что один коин равен рубля. Вот, кто по ценникам не понимал, очень часто спрашивали, типа, что такое. Азимов ультрафиолетовый. Нет, слушай, они добавляли новых кейсов. Это я это реально, блин, причем кейсы прикольные. Агенты. Перчатки, бля. А вот сейчас будет круто. Перчатки дорогой, достаточный кейс. Так, дальше. Мы только дорогие берем. Ну, не хочу дешевый, это мне неинтересно и нахер. Золотой 760 рублей, нихера себе. Огонь и вода, это, блядь, культовый кейс. Кейсы блогеров. Ну, так, три сотки. Три сотки еще откроем, 290 возьмем. Дальше 370. Все остальное пропускаем. Вот здесь. Ну, тут 50. Ну, тоже пропустим все, что дешевое. Блин, вы меня за это убьете, но я не хочу растягивать ролик. Хочу прям сделать годноту, чтобы все-таки было больше интересного. Конечно, культовый типа АК и АВП возьмем. Кстати, АК 700 рублей стоит. Удивительно. м возьмем, с возьмем. Так, ну, негиф это дешевая тема. В остальном... Ну, давай, ладно. Диглы, глаки и юспы. Все-таки надо. Надо это сделать. По кейсам. Так, также, ну, кейсы, в принципе, можно все ебануть, это все-таки кейсы, как бы, да, кейсы, откроем обязательно все, сейчас просто сразу наметим курс, и давай на паузу поставлю, на меч, уже, чтобы не тянуть ролик. Короче, просто посмотрите на это, на это очко, но, а на самом деле сегодня мы открываем также все кейсы, которые есть просто в Counter-Strike, сейчас оно будет немного вперемешку, но в любом случае все кейсы и исключительно самые интересные дорогие коллекции мы откроем, поэтому по факту все кейсы, которые есть в CSGO, сегодня мы долбанем. Так, первый кейс у нас, клатч кейс, выпадает 640, неинтересно, закрываем, идем дальше, спектрум, также фастом, 730 рублей 10 кейсов, ни ножей, ничего годного, дальше спектрум 2, тоже 700 рублей, тоже фастом, но тут даже ножей они почему-то не положили, вот, блин, ну ничего годного, там вот дальше будут дорогие, интересненькие кейсы, правда они немного в перемешку со сборками будут идти, потому что мне как-то ну криво открывалось, но ничего страшного в любом случае, еще раз повторюсь, все кейсы мы откроем, кстати, перчаточный кейс отсюда уже можно вытянуть перчатки Будем на это надеяться и рассчитывать Я надеюсь вас панелика моя сильно не смущает За вами никто не наблюдает Хотя вот эта красная точка может говорить об обратном Ну слушай, ни перчатки ничего нам не выпало Скипаем, хотя кейсы купили неплохо. Дальше. Затычки кейс, фастом, 650, ну, опять же, без ножей, по стоимости видно, продаем, едем дальше, ролик уже идет фактически 20 минут, но длинный это видос, но все-таки открытие, наверное, правильно сказать, одних из самых дорогих кейсов на форсдропе и всех кейсов, которые есть в кс-ке. Опять же, что я хотел сказать? Опять же, не все кейсы доступны на данный момент на форсе. То есть тот же самый Браво кейс, я так понимаю, из-за того, что цена у него плавает, недоступен. И мы его сегодня не откроем. Но процентов 95 всех кейсов, конечно, мы откроем. У меня, кстати, два раза не некоторые кейсы будут идти, потому что, ну, очень дрочно было это все а, по несколько раз открывать в новых вкладках. Например, шадоу кейс уже второй раз. Перчаточный кейс в том числе тоже второй раз уже идет. За это я прошу вас прощения, Вера, кейс, который мне подписчик Скинул в обмене и сказал, открой, кейс шлак Но тут, кстати, они наложили интересные ножи Наложили интересные ножи, шла Саша По, по, по короче Шла Саша по шоссе и сосала сушку Штык нож, кровопаутина, это, конечно Годный дроп, но, блять, понятно, что он с этого кейса Скорее всего не выпадет, не исключая Вероятность, но мне кажется, что это все хуйня Так чисто, чтобы было Кстати, раньше с Wildfire кейса Можно было выбивать прям Изи ножи, форс был багнутый Я это на... проверял на своем аккаунте проверял даже с телефона, с аккаунта знакомого человека, когда мы в Питере отдыхали. Ну, реально дропались ножи, какой-то баг был на сайте, так же, как и было в одно время с этим, со Асаултом, когда, типа, он окупался. Надеюсь, вы помните это время, если нет, то на моем канале можно найти. А тем временем у нас гамма-кейс, уже хрома-3 подходит, 890, но вот хрома-3 тут должны вкусные ножи быть. Ну, бля, зуб тигра, понятно. Ладно, это, конечно, не кс но тем не менее, это и не так дорого. 2500! Winter Offensive! Кстати, в кс мне у меня очень много этих кейсов я инвестировал. Реально там дофига у меня в инвентаре лежит, но тут тоже шлак. А по наполнению, ну, конечно, эмочки азимов, все различные эмки, вапки. Понятно, что это все подорожало, и, соответственно, кейс подорожал. Ну и плюс еще э, ко всему, насколько я знаю, с counter он больше не дропается с игры. Поэтому тема такая, кто хочет э, что-то купить, бля, покупайте кейсы. Типа, как минимум, если есть возможность, конечно, Браво кейс, Винтер Оффенсив и спорцы разные. И это прям реально крутое вложение денег. Винтер Офенсив у меня штук, наверное, бля, 50 лежит, э, дорожает. Ну и плюс что эти блять как называются-то? Напиши в комментариях, не помню. Короче, когда валюта одна обесценивается, а другая растет. нахуй. Даже правильно сказать будет, одна обесценивается, с другой нихуя в принципе не происходит. Ну ты понял. Рома кейс открыли, фальшон 650 рублей, бля, ну интересно будет дальше, то есть там пойдут испорцы, которые дорогие, там пойдут э, Хансман кейсы, кстати по поводу Хансман я их также накупил, вот это вот да, у нас тут и вулкан, ну вулкан это прям дорогая история, это понятно, хотелось бы конечно вулканчик увидеть, ну, пустынная атака тоже неплохо, хотя бы какое-то красное выпало. Причем еще и на 1900 Мы, блять, ушли в минус, я сижу, радуюсь А феникс кейс, кстати, он тоже в теории подорожал Да, блядь, все кейсы подорожали Инфляция, вспомнил слово Мы летим дальше, вангвард Ой, я, короче, когда вышел вангвард кейс Я начал снимать ролики на YouTube. Это прям культовый кейсик Надо было тоже закупить, чисто знаешь, оставить как память 2500 выпало, кейса купили Почему он такой дешевый? А, нормально, дорогой, все как и должно быть Вот, вот тут пошло интересное Дождь из пуль, картисеры, вирусники Кровавые тигры, ягуары, короче, кейс стоит 11 тысяч рублей 10 открытий. Это реально интересно. Вот таких испорцев тоже дохера в инвентаре лежит. И зимних, и летних. Ну, инвестировал и, честно, не пожалел. Опять же, за счет кровавых паутин, слушай, эмочки и дигл. Ну, эмочка одна хорошо, нова дорогая круто. Дигл не такой дорогой. Ну, в принципе, 8 тысяч, блядь. Я, честно говоря, еще хочу. Даже фастом откроем один из кусков. Ну, блядь, баланс позволяет. Так, неплохо. Косарь, 2 косаря. Два. Егуар! Егуар дешевый, но на 11 тысяч дроп. Ладно, бежим к следующему кейсу. 13-й год испортс. Он стоит, сука, 19 тысяч рублей. Ну, с, с тем учетом, что красный глянец, бах, смертоносные кошечки. Блять, 20 тысяч за кейс. Вот реально, вернуться бы в прошлое и накупить на миллион этих кейсов рублей. Вот было бы круто. Да, конечно, в прошлое бы накупил вой наклейки. У нас глянцы выпали, я провафлил. Нихера себе! Вот! Это. И ножик, кстати, с обычного кейса. 25к. Но слушай, кейс все-таки стоит 20 тысяч. То есть, ну, понятно, что, блядь. Слушай, а кейс не забаканный? Я понимаю, что это сейчас будет глупо звучать, но нет, бывает, блять. Бак в системе, это, блядь, я на этом, на сауд. Кейси, понял, нож, слушай, еще один. А мне кажется, что кейс забаганный. Подожди, я фастом открою. Я могу ошибаться, но, бля, он у нас постоянно окупается. Стой. Смертоносные кошечки, блядь. Слушай, это... Бля, я никого не призываю. И скорее всего это К. А, ну вот, пожалуйста, да. Все норм, пацаны. Все, я думал, кейс забаганный. Ну, это, конечно, 20 К. Но, блядь, нет, нет, то он окупает. Слушай, а ебать, бах! Неплохо! 25 К. Если открывать на форсе, будешь, все-таки ролик еще и направлен на то, чтобы показать вам кое Кейс Открывать лучше, бля, советую дорогие вот такие обычные кейсы. Но ну, смотри тут 19, ну типа кейс фактически не уводит в минус, бля, а это а эта идея для фарма, честно говоря, ебать. Подожди, так он реально... Стой, так он... Нет, нет, я не буду ни громких заявлений делать скажешь, что я, а, Егор, запикай слово! Егор, запикай это слово, меня YouTube не, не любит. Такие моменты, слушай, бля, это... Так, подожди. Так это фарм. Я нашел э, способ как багнуть форс Может, вот ради интереса сейчас зайти с фейкового аккаунта, пооткрывать... Нет, так реально он окупает. Где-то на 40, где-то на рубль, но он просто окупает. Я бак нашел! 23. Может потому что я ютубер, конечно. Это нож. Так, тебя кейс... По... Нет, ну даже если я ютубер, он не может меня просто постоянно окупать. ⁇ пта, я бак нашел. Охуеть! Я бак форма нашел, прикинь. Нож. 33 тысячи. Ебать! А, окей, 16. Нам похуй. Ну, блядь, подожди. Не, он сейчас окупит, чекай. Он должен. А, все, блядь. Ну, я думал, ну, не, он... Или еще окупит. Не, он окупает. Я нашел баг, заебись. Это это Асаулт Кейс только в втором году. Ну, типа, реально, чекай, блядь. Я баг на сайте нашел. Ебать! Я, я так одно время со саут кейсом тоже было. Бля, это пиздец. не знаю, 30 числа снят ролик. 30 числа, ребят, снят ролик. Не знаю, я уже просто сижу, туплю. Ну, сколько? 25 минут записи. Я сижу, просто в такая, бля, я нашел бак на сайте. Охуенно. Не, это сауд кейс 22 года, короче. Он, блядь, ноживы дает, эти глянцы выдает, блять. Чекай, типа, ты тратишь 19, получаешь 30 нахуй. А если по одному хуярить? Ну, типа. Слушай, по одному, ну, блядь, он же должен, ну, типа, АСАУД выдавал, да, он окупает, блядь, 2400, нахуй, 60, не, какая-то хуйня, я не уверяю, это не баг, это, да нет, блядь, я не понимаю, что происходит, типа, по 10 кейсов, ебать, но, ну... ребят, не проверяйте, у меня аккаунт ютубера все-таки, блядь, не забывайте, ну, он мне ебать как бустит, это просто пиздец, ладно, блядь. Ладно, походу я после ролика пойду проверять с другого аккаунта Слушай, мне просто интересно, это баг или, блять, или что за хуйня 22к, блять Ролик выйдет, скорее всего, 31, ребят, это пиздец, прикол Я, я бонусов нафармил 4200 Ну, типа, это пиздец я вам расскажу, слушай, ну это баг конкретно Нет, это баг, блядь Это ассоулт кейс так раньше выдавал не, это баг, стопроцентный Он бывает тебя не окупает, но это происходит крайне редко Типа 18, да? Ну типа мы немного потеряли, он по 30 тысяч выдает Нож, блядь, еще один на нахуй Ебать, ну ладно, давай дальше посмотрим Там дальше такие кейсы есть Опять 1900 я баг на сайте нашел, причем не на одном кейсе, ржавый кобальт, кабальт, ёпты. А подожди, а то мне он выпал, стой, ты меня снимаешь, блядь. А, ну, не, мы тут, ну, нет, такое ощущение, но ну, вот смотри, на этом кейсе другая история, 25к. Бля, я просто хочу понять, э, цебак или или что за хуйня? Да тут он тоже окупает, ёпты. Я бак нашел, блядь. Заебись. хуяная тема. Нашел бак на форсдропе, я хуй знает. Это, это пиздец прикол. Блядь, 24к. Ебать, ну не, все, бак работает. 37к, тут зуб тигра лежит, блядь. 56 тысяч. Ну, кейс стоит двадцатку, то есть плюс 30 тысяч здесь не, так, не, не такая, на самом деле, пиздец, какая колоссальная разница. Но у меня шестьсот тысяч я на этих двух кейсов на нахуй. Может, повторюсь, ребята, я, бля, не, не уверяю, что это баг, мне так кажется. Ну тут не так играет, как на красном кейсе. Я же все-таки аккаунт ютубер, не забывайте, кейс второй доступен, но тут уже десять тысяч стоит кейс, блядь, а это... А это со всех старых кейсов так, кейсов так дропается? Ну нет, здесь 6. Ну, я не знаю, на красном работает, скорее всего, да. На этих кейсах хуй его знает. Ладно, ролики получаются длинные. Я, походу, после видоса просто буду с другого акка заходить. Мне интересно. Так, кейс а, GoWayPan 3, он, кстати, дешевый здесь. Бля, ну с него тоже падает. мне это вообще прикол нахуй. Короче, ребят, ну вы меня услышали, я вам ничего не рассказывал. Дальше у нас пошли коллекции. А... Блин, ну вот коллекции я выбрал тоже. Все самые интересные, подороже. Типа 2К тоже не так прям круто, но там коллекции по 500 рублей будут. Чего видите? То есть Хавак, ну просто недавняя коллекция, не такая старая с этим с рентгеном. Мы сейчас дойдем до Ancient, пожалуйста, 500 рублей один кейс. Ну, тут, блядь, кирпич выпал неплохо Десяточка, кстати 10 кейсов стоят 4К Ну, 4.5К, нормально 4.500 Идем дальше Дальше у нас альфа Здесь лежит изумруд Анодированная синева Ну, короче, вы все сами это видите 7 кейс стоит кейс 7 кейс стоит кейс Ну, все, прошу прощения 30 минут ролик я к такому не готов 7 тысяч стоит 10 кейсов Ну, тут особо ничего интересного не дропается Дальше у нас каблстоун Он сейчас стоит аж по 500 рублей, блядь 7.7.7 Выдал. тоже пару раз откроем, потому что CaboStone это культовая коллекция, которую я в свое время хуярил просто до невозможности много раз. 7 к продаем. Так, идем дальше. 30-минутный ролик, ребят. Вы меня простите. 2500 коллекция кэш. Ну, это понятно, вся ядерная вот эта вот тема. Токсичная, да, как я, в принципе. Багаж. Вот багаж, пилотка. Пилотка, первый класс, бизнес-класс, путешествие. 13 тысяч стоит к коробка, блядь. Ну, 10 коробок, 13 кусков. Я нафармил, на, кстати, на кейсах 600к уже. Плюс в на лежит. По фактически лям. Вот просто пока мы хуярили. Ну, ждите, пиздец, на канале. блять, будет разъеб. Пацаны, на этот палец. 9000 выпало, кстати, не так интересно. Еще раз 10 штук фастом. Так, подожди-ка. Дигл. Вангуй, да, дигл раз, бизнес-класс Первый класс, первый класс, найс 20 тысяч рублей, тоже неплохо Ну и кейс стоит тренажку, едем дальше Боги и чудовища 12 тысяч рублей Стоит коллекция, но все-таки авапки подорожали А чаще всего тут авапки В принципе и дропаются В солнце в знаке льва, вот эти, да, в солнце в знаке льва Медуза, Поседон, Паденикара, Хронос Лабиринт Ментавра, Ящик Пандоры Тоже все аналогично этим скинам Взлетело Ну, м -м -м, больше рубль подешевел Чем это взлетело, кстати, 5 кау же стоит ящик Пандоры, бля. Ну да, ничего удивительного. Бля, но все-таки шансы повыше на моем аккаунте, это факт. Ну, я вам всегда об этом говорил и буду говорить, но все-таки аккаунт ютубера, ребят, тут никуда не уйдешь. В этом и плюс открывать на аккаунтах ютубера. ReasonSun 5000, также Fastom так, здесь 3800 ничего интересного, но... Вот первый ролик на моем канале был по Изику, именно по этой коллекции. Вот это вот прям культовая тема, и мне отсюда выпало, я даже сейчас скажу. Рассвет мне чаще всего выпадал, иногда гидропоника, но это тогда стоило не такие деньги, как сейчас. Это тогда были копейки, но для того времени для меня это были, конечно же, не копейки, это было много. Дай ножи по 3000 тысячи, знаешь, стоили. Каналы 2К стоит 10 кейсов, хотя у нас тут АВКО принц... Чинкуэда, типа, ну я не знаю, почему так дешево. Дальше, уже знаешь, хочется быстрее закончить ролик, просто по той причине, что он, ну пипец, как долго идет. За это можно тоже респектануть. Ну, ребят, 40 минут ролик, Егор, заебется это все монтировать. Ветр вертига. У нас, кстати, тут калашки выпали, и тут 6К. но кейс не такой дорогой, заострять внимание тоже не буду. Хотя 5К это дохуя. Временно недоступен. Милита был доступен, когда я выбирал. 5К. Инферно. А у нас тут латуни. Я не понимаю, почему кейс такой дорогой. бля, реально инферно один кейс 500 рублей, ну это, конечно, <laughs> это вообще жесть какая-то. Так, дальше у нас киберспортивный кейс. Фастом уже просто будем крутить, ребят, ролик реально длинный выходит. Просто будем надеяться на то, что что-то годное выпадет. Все-таки у нас сегодня задача все захуярить. 14 тысяч чемпионский кейс. А, Блять, а вот тут, кстати, неплохо. Виктория 5 тысяч. Вот это нормально. 19 кусков. Ну, потратили мы 14. Кейс сам по себе не дешевый. А, гейб 23 тысячи. Вот здесь уже обычным открыть. Ебать! Вот, хора... вот это по интересно, вот почему я люблю открывать дорогие кейсы, потому что вот тут начинается грязь, пацаны. Тут начинается просто жесть. Распространение крапа утина. Императрица, черный глянец. Так, ну тридцаточка. Залетает в магазин, выпускает магазин, мажорный кейс. Также едем, едем, едем. Нахуй мы приедем. 20 тысяч скоростной зверь. Еще из интересного ножики всякие. Бля, я от фастом да уже открыл. Ну, заебись. Дальше вип кейс тысяч. <смех> там изумрудная сеть, блядь, выпала. Так, подожди-ка, сколько она стоит? И там еще лунный узор, ой, блядь! 43. А, ну мы 113 получили, я думал, будет больше хули. Я радуюсь, сижу, как ребенок. Ну, это кейс ты, что все таки а, Дальше, африканская сетка, кейс. Но тут ножи, и типа, а фарм-кейс, 16 выпало тоже пропускаем. Бля, кейсов осталось хуя. но я не планировал, что будет ролик часовой, это, конечно... Жопа, нам все ножики продолжают падать, тем временем. Ну, кейс, дамасская сталь. 9 тысяч получили, 5 потратили. Ну, здесь, опять же, а своеобразный фарм-кейс. Градиент, туда же. Юмпик, здравствуйте. 18 тысяч, блядь. Ну, все-таки, знаешь, аккаунт ютубера, он, блядь, дает нах подсрачник подсрак. Ну, на любом сайте. На изики, на топскине, это все, в принципе, видно. зимов кейс, кстати, уже у нас пошел. Я, ребят, заебался, серьезно. вот Я никогда не устал, ну, не уставал так открывать кейсы. 15к, 2 ультрафиолета, у нас 700 тысяч на балансе. Ребят, я сделаю следующий ролик по крафтам Мы завершим Ебать! Вот там сейчас закалка 13, да, это дохуя Это полтишок, блять, ну плюс 8 тысяч Я уже просто не обращаю внимания на стоимость кейсов Это, наверное, один из самых дорогих роликов На моем канале, фактически миллион на балансе Следующий ролик будет по апгрейдам, там будем крафтить, блядь, пиздец а, Перчаточный кейс, на, пожалуйста, на ваших экранах Хотя даже мы его оставим напоследок, он дорогой, он поинтересней Перед этим откроем все, что у нас а, здесь, собственно, осталось Огонь и вода, тоже культовый кейс Потому все очень много водяных выпало, но хотя всего на 2000, вот пошли минуса Хардплей кейс, тоже фастом Там, я так понимаю, сейчас сборочки пошли Так, три куска плюс, неинтересно Дальше, 2900, тоже фастом тоже не особо интересно, 5 тысяч uh, Так, дальше Джио, я, пацаны, не знаю, что это за это. Реально, прям вообще без понятия Можете меня за это захнобить Но реально, без понятия Калаши, 7 тысяч, ребят, фастом Бля, я ролик не хочу до часа тянуть Что-то интересное выпадет, конечно Мы на это внимание обратим Спектр, да, да гамма 2, которое мы пропустили Ну, блядь, это реально Вот На моем канале были ролики, типа, открыл все кейсы Сегодня реально все самые интересные кейсы да, В одном ролике это реально, блядь, что-то 900 рублей выпал, заебись Охуенный АВП-кейс А четвертый кейс э, Так, понятно тут, блядь, помойка какая-то дропнулась Класс бизнес S э, Тут ну, тоже нихуя, 2000 Гиглосики 540 рублей на балансе 700 тысяч, бля, просто я так смотрю на эту цифру, я реально хуеваю Мы за ролик нафармили, сколько там, 200к, ой, подожди, 200, 300 тысяч рублей Но аккаунт ютубера, тут реально от этого, блядь, никуда нахуй не уйдешь Оно тебя преследует просто везде, и это круто Иногда сыпятся вопросы, кстати, всем к кейс стоит открыть Иногда сыпятся вопросы, блядь, почему не открываешь свои, а зачем? Когда вот так падает, блядь, ну, пацаны, нахуя свои открывать? Для чего? Найс! МП-9? А, почему так дешево? <с> кейс, короче, стоит 7к, блядь. Ладно, бывает, нахуй. Выпадает МП-9 за какую-то хуйню. Ладно, но у нас остается не так много кейсов. Риптайт открыли. Снейк обит кейс. Я уже, блядь, в говно. Я сегодня постримить хотел. Давно не было стримов, хотел постримить. И... Че ты так заебся, реально, я хотел на изик хотя бы, типа, ну, какую-то сумму закинуть. На самом деле, небольшой, потому что, ну, ебать. Давно не стримил, хочется посмотреть, как, как вообще зайдет. И хотелось, ну, типа, не знаю, 15, 20, 30, может, и, ну, то есть, не так много, блядь. Когда говоришь, не так много. И вот, хрен знает, может, завтра буду стримить, когда этот ролик выйдет. Ну, посмотрим. Наверное, ты уже вчера был на моем стриме, за что тебе спасибо. Надеюсь, он вообще был, блядь. У нас, тем временем, заканчиваются кейсы. Закончим мы на перчаточном кейсе. Там будет уже жестко. Так, Dreamzone тоже фастом. Но тут тоже ничего не выпадет, скорее всего. 890. Horizon, по-моему, это все крутили. Вакбан мы точно открывали. И заканчиваем мы на перчаточном кейсе э, за 178 тысяч. Ребят, спасибо. Ебать! Там лунный узор! Бля, вот сейчас вопрос в цене, потому что кейс стоит 200к. Но оно в ноль ушло, то есть по лунному узору я не знаю БЛЯТЬ ТУТ ВИЗДЕЦ А вот это пизда А вот это пизда, а вот это блядь, Уровень нахуй А вот это левел 28 64 18, 24 блять Ну 189, я думал больше 720, ребят, за ролик мы сделали Плюс 320 тысяч, короче, следующий видос будет Жесткий, я реально устал, Бля, Это просто 40-минутный ролик Ебилайк за мои старания, ну Плюс 300к, вот вам, плюс блядь, открытие на аккаунте ютубера Ну и опять же не знаю, красный кейс возможно реально был забаганный На этом все, с вами был Чело Вед. Надеюсь сегодня получится постримить И ждите, блять, пушку на моем канале Потому что этот баланс мы будем, блять, тратить на апгрейды Готовьтесь, пацаны и дамы